Здравствуйте. Мне здесь в интернет скинули на мой сайт, чтобы я попробовал вот такое вот приспособление. Метод, метод, метод. Так, я натягиваю. Если у меня калина, Я высчитал, что высад два сантиметра, на два сантиметра коро... уже уже, чем на первое. Кали передняя колея, соответственно надо будет подложить на одну сторону сантиметр и на другую сторону сантиметр но назад я ложу 2 сантиметра палочка, натягиваю натягиваю нитку а наперед я ложу сантиметр, мне зажигалка как раз сантиметр и это расстояние в сантиметр между клеей передней и задней я высчитал теперь подложили и выравниваем у меня рулеточка. 162 и 4 162 и 5 значит надо снизить миллиметр миллиметр с этой стороны отодвинуть отодвигаем и смотрим заново 162 и 4, 162 и 4 здесь, 162 и 5, и 5. Значит, надо ее назад. Назад. Теперь проверяем проверяем 160 162 и 5 пойдет там что-то не доходит до 5 миллиметров вот так вот сейчас отодвину сюда посмотрим 162 и 4 162 и 4 ну пускай будет 4 так, теперь самое основное, вымеряем вот это расстояние. Здесь у меня 162, а здесь 161 и 8. Разница в миллиметр. Та сторона у меня стоит ровно. Значит, а мне надо сделать ее буквой М, чтобы передняя сторона была больше. Плюс, ну, или ровно, или плюс 1. Значит, мне ее надо развести. 161 и 8. 162. Мне надо 2 мм подать вот этой стороной. Вот, это, вот, это, вот надо вот эту сторону сюда выдвинуть. То есть, получается, стоит. И вот так вот надо сделать. Так, ну все. Дальше все знают. Откручивать и равнять. В принципе, метод хороший. Мне понравился. Всем спасибо за внимание. До свидания.